кошмары не да привет ты, Чё, как тебе тут <смех> сидится не нормально смотри я приручил свой питомчика <смех> это роза роза мимоза <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> животное понимаешь вот сейчас еще раз поглажу вот хорошенький мальчик <смех> Господи, опас! Так, так первое, ага. Сейчас. А ч, мы отключаем микрофон или что, нет? Я не, почему? А, так, а ты где вообще? Я тут, вот. А где у меня задание вообще? А, по... а, Пошли, я не короче, знаю. Котельный. в котельную, в котельную у меня там два задания. Идем. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Так, а, здесь мне. Вот, здесь у меня задание. А как, а как крутить ее? А, все, понял. Так, вот так вот. И. Все, О, я сделал. Ты а, ну все, Вс. И еще одно задание. Подожди. Розочка моя любимая. Да ты достал свою розумимо. <смех> О, тут еще какое-то задание, окей. Опа, на. О, кто-то свет, кто свет, убил. Я иду, иду, фини. Очень... Лучший брат, ладно, я пойду, короче. Не пейте. Шоп убивает, Билет убивает, Шоп меня сейчас убьет. Вон. А где? Вон. Где? Я Вон. не знаю где. Билы задание и все будет отлично. Вернее я... через 55 пять ёлки-палки. Я и вооруженный задание, чувак, я такой везучий, понял? Не, он. Машечик, Машечик. Дипо воруженную, короче. Я там. Господи. Ужь моё. Где? О, это, это невозможно не да, спасибо да. спасибо спасибо да кстати у меня скан был Кто? но это вот, роза -мимоза, э... это роза -мимоза, ты что, дурак? Фактор. не был это Пока, он. это, это, это жопа. короче смотри я а я а вот я не потерял своего а, тиммейта вот этот вот. Принцесса кидает. Три предателя! Да, да, да, да, да, да, не знаете. Смысл... Валдеть, три предателя! Да ты я, тебя уже не дверяю, ты отобрал, я Я пойду да. тогда... Пойду. Да. Выполнять задание. Ты Красивый. Пипец. У нас было два пакетика травы, 75 ампул с калина, 5 пакетиков. Ты предатель? Ну давай честно, ты предатель. Что такое доброта? Что это такое доброта? Погнали, в принципе. Вполне здание. А, админ вести код доступа. Склад починить проводку, подать связь, разрушить астероиды, проложить маршруты, обработать данные, в принципе. В принципе, все как обычно. А, вот. Туплю, туплю, туплю, туплю. Репостер, ну! Это я, это я. Да что? А, типа его был одним из преда. Прикинь, мы от одного избавились предателя. Прикол в том, то что я не понимаю, а че за меня думают? Все, все, свет в ребята, идем дальше. Почему? Я офигеваю! Почему меня кикают? Попраться, <звы> короче, кикаю... Сейчас. Радион Хранителем или ученым тоже будет богом. Окей, ждем. Так, пока мы ждем. Пожалуйста, лайк за 3 секунды, да? Поехали. Раз, два, три. Да, поставили, написали себе, спасибо. А, ну Зачем делать такие резкие киуи? 5 минуты после...